По кубка, хотелось бы сказать, что жеребьевка, жеребьевка турнира прошла очень интересно и очень ожидаемо. То есть, несмотря на то, что все было открыто, директор чемпиона Лариса Шабанова в Черкасах в перерыве игры проводила жеребьевку. Но пары сложились именно так, как наиболее выгодно. МБК Николаев, который имеет финансовые трудности, он отправляется в соседний Южный. Создается пара БК «Киев» «Авангард», да, для того, чтобы в, в финале четырех играли как минимум две киевские команды. То есть это первый момент, который такой забавный достаточно. Я думаю, что точно так же будет по поводу жеребевки, если договорить, точно так же будет и в полуфинале, когда будет жеребевка полуфиналов. То есть БК «Киев», который я думаю, что пройдет «Авангард» сведут с да, для того, чтобы была со стопроцентной уверенностью была киевская команда в финале четырех. Финал четырех проходит в Киеве и если киевская команда не будет в финале, то тогда сам, сам по себе турнир он обречен на провал, поэтому вот такая мысль есть. Ну тут є декілька таких уточень. В принципе то я так розумію, що зараз не тільки в финансовые фінансові проблеми. Так, про це ми думаю, поговоримо. Так, uh -huh. низка команд, якби мають фінансові проблеми. Ну, думаю, що і в будь-якому випадку, навіть что те, що враховуючи ми з тебе голову попереднього разу, так що фаворитим основними вважаються будівельники хімік, то все одно, ну якби все йде до того, що київська команда має бути у фіналі. Ну, очевидно, она, она будет, эта киевская команда, в финале. Тут не нужно быть Нострадамусом, фавориты, явные фавориты, будивельники, Химик, Если не произойдет чего-то э, чрезвычайно сенсационного, то в финале мы эти две команды и увидим. Э, ну, и обое, что он, наверное, в Тупи в финале. Ну, скажем так, да, хорошо. И что касается 1-4 финала, то интрига, по большому счету, существует только в матче Черказки и Мав в, в этом противостоянии. Тут действительно сложно предсказать, какая из команд сыграет в финале четырех. По поводу остальных пар, ну, все вырисовывается достаточно просто. То в силу киевского дерби, авангард Киев ты не дуже веришь? Совершенно не верю. ранее можно было бы говорить про то, что пара в эрубудивельнике выглядит интересной, так краховочей историческими стосунки между этими командами как Запорежья, феро, само Запорежье, так и успешно в Кубках Украины. Навіть, когда есть финансовые проблемы, как это было там и минулого в том числе. Ну, в случае с парой феро-будивельных нужно понимать, что у Фера нет возможностей, нет так прежних финансовых возможностей, да, которые были раньше, которые позволяли команде так успешно выступать в Кубке Украины. Так, ты сказал, что у Феро есть финансовые проблемы, совсем не та команда, яка была в предыдущие годы, когда они достигали кубковых успехов, ну, той или иной угу. доходячи там чи до финала, или виграючи. В принципе, сейчас уже совсем не те, я так понимаю, что эти проблемы могут дешево поплынуть и на весь турнир. Я наверное, на на Кубока и чемпионат. Ну, на Кубок как раз финансовые трудности не должны оказать никакого влияния, поскольку ну, мы имеем примерную четверку в финале четырех, которая вырисовывается и которая как раз финансово более-менее стабильная. А с другой стороны, те проблемы, с которыми сталкиваются клубы привата в чемпионате, ну, они задают, они, после них возникают определенные вопросы по поводу будущего этого чемпионата. «Фера» тут далеко не в самом худшем положении, потому что у нас есть Одесса, у нас есть Львовская политехника, другие команды, «Гаверла», Днепаразот. И получается такая ситуация, что, о которой рассказал главный тренер БК Одесса Олег само Юшкин. Так, само из Одессы, как бы, пришла первая властивка, как бы, официальная информация. Да, к сожалению, к сожалению это не, об этом не сообщил президент клуба Олег Бычков, да, об этом сказал главный тренер, причем сказал он неофициальному ресурсу. Безусловно, это делает честь Юшкину. Но это не решает никакие проблемы Одессы Одесса и других клубов. Клубы привата получили, мы давно об этом знали, что клубы привата получили лишь первую часть финансирования перед стартом сезона. Тогда у нас был перенос чемпионата на неделю, в конце концов проблемы улеглись. Сейчас у клубов дефицит денег. По большому счету, если к середине февраля не будет финансирования, то будущее клубов и самого чемпионата спрогнозировать очень сложно. У нас получается такая ситуация, когда только-только вот разрешилась ситуация с Николаевым, вот кажется, что вот он должен довести сезон до конца уже в каком-то состоянии, доползти до финиша. Тут же может появиться серьезная проблема с командами группы «Приват». Но она уже не первая. Это, это было и год назад, когда клубы получали технические поражения 20-0, которые позже были аннулированы. Uh, но теперь может ситуация быть еще хуже, хотя с другой стороны пока что время есть, еще у нас есть три uh, недели. Но ну, мы смотрим, ждем. И хотелось бы, конечно, понимать, есть ли у федерации баскетбола план Б какой-то. Вот В случае, если клубы привата они не могут продолжать чемпионат. Ну, завис... ну, я думаю, про всем не, не важно так от а деколька, так, из них, как бы, те, Ну, повязывают. практически все. Это пять команд. Это пять команд. Это Днепрозот, Одесса, Политехника, Гаверла, Фера ЗНТУ. Так, ты сказал, как бы, достаточно, так, уже про эти финансовые проблемы, но, как бы, они, ну, певную миру спонукают клубы, как-то, рационально подходить до свой бюджета то бачимо оттек так из деяких команд. Ті гравці, которые могут хоть кого-то так они потихоньку, по одному, по два, перебираются в другие клубы, в другие чемпионаты. Как бы спостерігається спостерегается ну В принципе, что-то подобное, я думаю, уже видели в истории Украины. В украинском баскетболе, в том числе в клубному ну, десь так, думаю, років 15, может більше. больше. Ну да, наверное, это самая большая миграция украинских игроков за рубеж. Это понятно, потому что у клуба финансовые трудности и, соответственно, игроки хотят получать может быть, даже не столько большую зарплату, сколько стабильную зарплату. да? Они хотим, хотят иметь какие-то гарантии того, что у них будут деньги за их работу. Поэтому, естественно, они уезжают за границу, хотя очень часто это происходит даже без их особого там, стремления или желания. Да, понятное дело, что это не топ-клубы в основном. Да? Во-первых, потому что уровень украинских игроков он такой, вот какой он есть. А Во-вторых, середина, чемпион... середина сезона идет, и, в общем-то, команды укомплектовались. Поэтому сейчас подписывать, сейчас находить работу игрокам для тех же агентов, ну, очень непросто. Может быть, может быть в следующем сезоне, если ситуация не улучшится, да, то какие-то украинские игроки, они появятся и в более сильных чемпионатах, например, там Андрей Агафонов вроде бы неплохо играет в Германии за Кральсхайм и вне зависимости от того, сохранит команда свое место в Бундеслиге или вылетит, не исключено, что тот же Агафонов останется в чемпионате Германии в элитном дивизионе и... Пишет контракт конфликт какой-то более сильной команды. Не ну, бывает неплохо, но как бы и мыкулявцы прожилися у Ризе. Ну, латвийский чемпионат я подсчитывал, там играют порядка 15 человек, которые раньше играли в украинской Суперлиге. Да, то есть э, это чемпионат по своему статусу, по своему уровню, он э, едва ли лучше, чем даже нынешний чемпионат Украины. Но он финансово стабильнее. Витископ Спортивное видео.